Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас обзор электроинструмент. В данном случае это шлифмашина прямая гравер от компании Интертул. Штор WT0516. Модель довольно популярная. Можно сказать, самая популярная из граверов, которые представлены у нас на сайте. Она популярна благодаря своей цене и отличной комплектации. Также на данную шлифмашину идет гарантия от 12 месяцев. Изготавливается гравер в Китае, но это никаким образом не влияет на Качество товара, так как за время наших продаж в нашем магазине у нас не было ни одного возврата и даже не было гарантийного случая. То есть это можно судить, что качество данной, данной машины на высоте. Поставляется на картонной упаковке. На упаковке указываются характеристики. Мощность 170 Вт, напряжение 230 Вольт, количество оборотов в минуту от 8000 до 35000 оборотов в минуту. Размер цанги 3,2 мм. Далее, что еще? Указывается, изготовлено в Китае по заказу компании InterTool. Ну, в принципе, больше характеристик важных здесь не, не, не указывается. По комплектации. В комплекте идет сама шлифмашинка. Как вы видите, она довольно компактных размеров. Корпус из пластика. Люфтов нет, то есть все хорошо скреплено. Длина провода питания составляет 2 метра. Есть вот такое вот металлическое крепление на штангу. Дальше я покажу. Регулировка оборотов. Максимальная 6,6, потом идет 5, 4, 3, 2, 1. То есть можете это регулировать. Кнопка включения и выключения находится внизу. Для того, чтобы можно было поменять цангу, откручивайте пластиковый винт. Нажимаете сверху кнопку. Держа кнопку, вкручиваете, Меняете цангу. В наборе идет еще в комплекте две цанги. Там, с разными размерами они также идет в комплекте ручка для того чтобы можно было работать удобно держая в руке закрепляете с помощью также пластикового винта идет дополнительно для ручки вот таким вот макаром держите и работаете Данная машинка очень напоминает машинку Dremel, есть такая, можно сказать, точная копия ее. Так, что еще по корпусу? Ну, по корпусу все вам рассказал, и покажем дальше комплектацию. Так, идет крепление к столу, можно закрепить или горизонтально, или вертикально, в зависимости, какая у вас поверхность, куда вы будете крепить. И в комплекте идет штанга. Вот она прикручивается к данному креплению. Вот такая струбцина. Струбцина из пластика, но пластик качественный. Длина этой струбцины, если в развернутом состоянии, длина штанги составляет 69 см. То есть вот три колена, плюс можно вот, выкручивается впереди тоже гайка и выдвигается еще дополнительный отклеп. То есть высоту. В общем, если при раздвинутом крюке и на три колена, это выходит 69 см. Довольно-таки. Выставляете нужную длину и подвешиваете сюда данную шлифмашинку. Вот. Таким так, гарантийный талон идет Здесь обширная инструкция показана, как менять цанги, как обслуживать количество шарожек. Здесь очень большой комплект всяких ну, да, дополнительных насадок. Здесь все в инструкции, все, все показано, все указано. Гарантия на данную шлифмашинку составляет 12 месяцев. Гарантийно будет комплект. Далее гибкий вал. Хотелось бы отметить, что вал очень мягкий, что есть шлифмашинки, у которых вал жесткий, неудобно работать. Здесь он очень мягкий, это тоже плюс данной шлифмашинки. Длина вала составляет 107 сантиметров. Это уже в зависимости от производимых вами работ, вы или вал подключаете, или работаете машинкой просто вручную. Еще один плюс это наличие приставки для поперечного реза. Здесь вы можете выставить нужную вам глубину. Есть размеры указаны. Сейчас я вам покажу. Вот, выдвигаете, выставляете нужную глубину и можете работать по поверхности. То есть тоже очень... Полезная вещь, и не во всех комплектациях данных граверов, ну, виду, которые похожи на шторм, есть вот такая вот насадка. Здесь она присутствует. Далее камни. В верхней крышке 6 камней. находятся не 6, а 5 камней. Вот. Это отдельные шлифовальные камни идут. И большой набор всяких сменных насадок идет отдельно в чемоданчике. Они меняются, есть такой ключ, и с помощью этого ключа вы можете менять насадку, нужную насадку вам вставлять. Кто занимается гравированием, занимается такими работами, они в принципе в курсе, для чего каждая насадка здесь нужна. Также очень часто спрашивают, есть ли круглые пилы в комплекте. Да, здесь идет две, две пилки небольшие. В комплекте они идут. И две запасные цанги разными размерами. Комплектация отличная. За такие деньги, которые она стоит, это, сказать, лучший вариант, конечно, не, не из дорогих, если выбирать. Дорогие, конечно, немного больше. Так, на, размер, размер говорю Еще в комплекте идут вот такие вот насадки. Здесь их очень много. Дорожки называются, и шлифовальные круги. Также вот отдельно вот таких вот футлярах По габаритам самого кейса. Размеры кейса. Сейчас закреплю хорошо вал, потому что по габаритам самого кейса. Ширина кейса 36 сантиметров, длина 26 сантиметров и высота 8 сантиметров. Вес кейса полностью в сборе 2,3 килограмм. Вес самой машинки, как я говорил, составляет 600 грамм. И длина машинки 21 сантиметр. Кто выбирает шлиф машинку присмотритесь данной модели. Модель очень популярная и с отличным качеством, с гарантией на один год. Сейчас заключу ее в розетку и покажу, как она работает включенная. Вот, включение, выключение, кнопка. Работает очень тихо. И выбираете нужные обороты. Сейчас она стоит на втором. Но сейчас на максимальном. Работает. В принципе, все по данной модели. Покупайте качественный инструмент, смотрите наши видеообзоры, ставьте лайки. Кто имел опыт использования данной машины, можете поставить комментарий под видео. Спасибо, до свидания.